Здравствуйте, Здравствуйте. Oh, you know come... я в изучила. Вот Это в Причем трак, смотрите, старый-старый. Пускай он заряжает вот этот аккумулятор. Тогда я совсем, получается, в в какой-то. Стоп, стоп, стоп, стоп. Дождаться эвакуатор, там, подчиниться. He said, he said, Доброе утро всем. Я приехал в автосалон Audi. Ну, собственно, я сюда еще и вчера приехал. Припарковался. Отдельная выделенная полоса направо, которая поворачивает. А направо там ничего нет, там ворота. Я думал, вчера здесь еще заночевать. А на дороге я не стал ночевать, поэтому ну, нашел место, где заночевать. Пять минут отсюда. В общем, они сейчас должны открыться. И мне с вами совместно нужно забрать Mercedes s класс кабриолет. Я думаю, может быть его задом все-таки загрузить. Что думаете, ребят? Есть идеи? Смысл вот в чем. Смотрите, чтобы мне уместить мазду, мне нужно либо колеса спускать, ну, либо что-то придумать. Но ну, вот я решил что-то придумать, чтобы колеса пока не спускать. Это самый последний вариант, потому что потом качать нужно будет. Я вот эту рампу вверх поднял. Поняли, да? То есть среднюю рампу поднял вверх к потолку. Для того, чтобы как бы конусом сюда тачку загнать. Я ее сюда загнал. Теперь я сейчас опускаю рампу. Ну вот насколько необходимо. И смотрим дальше. ребят, есть большие сомнения, что она пролезет вот здесь. Видите, здесь немножечко пониже вот эта часть. Как-то я сомневаюсь, уж больно мало здесь места. Значит, надо будет срочно спускать колеса. Видите здесь как рядом. Ох ты, смотри, sih, антенка торчит. Как ее убрать, чтобы не наехать. Вот так не Ребят, как-то так. Здесь вообще чуть-чуть. Можно чуть назад, в принципе, сдать. Ребята, всем привет. Новый день. Я приехал на аукцион забрать уже крайний автомобиль. Я сейчас нахожусь в городе Джексонвилле. Это все еще Флорида. Приехал на аукцион Одесса называется. Вроде бы как по расписанию я сегодня могу забрать машины. Но что-то как-то пусто. Никого нет. Ни там, ни здесь. Где? Какие ворота? Что меня интересует? Куда идти? Я так понимаю, здесь все офис все закрыто, но должен открыт быть гейт. Так, ребята, он меня пропустил, охранник, я нашел его. Он сказал, что где-то здесь машина стоит. Что-то я не вижу ее. Honda Civic. Ага, вон какая-то Honda. Да, 0508. Окей. Okay. Завелась. Отлично. Так, ребята, добрался я до Kia, которая не ездит без аккумулятора. Можно, конечно, прокинуть провода, и, может быть, было бы... Быстрее вряд ли, но менее затратно. Но я решил физкультурой позаниматься. Рампа поставил немножко наискосок. Не хочет. Сейчас я затолкаю. Главное, чтобы она безмерия не уехала. Сейчас затолкаем. Оп. Так. Сейчас самотеком скатится. Вот так. Стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Отлично. Все, ребят, можно было, конечно, и здесь оставить и подъехать на работающем автомобиле Dodge. Но надо физкультурой заниматься, поэтому я притолкал, открыл капот. Сейчас пойду возьму провода, заведу Dodge и пускаем он тарабанит, заряжает вот этот аккумулятор. Правильно? Мне как раз надо минут, наверное, 20. Пока я закреплю там все дело, застропую, красоту на виду, как раз заряется вот этот, и мы поем дальше. По-моему, он даже так заведется. Давайте попробуем. Точно. Просто от проводов, представляете? А почему тогда от моих джамп-стартеров не заводился, как думаете? Без проблем завелся, тогда мы глушим этот, и все. Ребят, ну что, максимально вверх поднял, загнал ке, колеса пока не спускал, здесь тоже не спускал. Давайте пытаться. Вот здесь камеру поставлю, а вы наблюдаете. Проходит, нет. Если не проходит, кричите, пишите комменты, я... Потом прочту и остановлюсь, если что. Хондюр закапал оттуда. Ну что, ребят, по-моему, вообще неплохо, как думаете? Сейчас я вот эту рампу чуть-чуть еще подниму, то опущу, чтобы равномерно у нас все красиво было. И все, красота. Ребят, ну что, загрузка завершена, потребовалось мне на это около часа, но, в принципе, я не сильно торопился, как видите, колесо заднее не стал спускать, здесь расстояние, в принципе, два пальца, даже если она будет подпрыгивать, ничего страшного, если подпрыгнет, то одеялка смягчит, там тоже одеялка. здесь расстояние прямо очень-очень высокое, очень хорошее, как вы видите, обязательно проверяем вот эти вот страховочные пины. Видите, они на всех есть, цилиндр для того, чтобы цилиндр, в случае, если он будет проседать, а он будет под тяжестью автомобиля. Держался на страховочных пинах. Ну вот, в общем-то, и все, ребят. Можем ехать, выгружать машину. что? Я сейчас уже в штате Теннесси. Здесь прямо так хорошо, так красиво. Посмотрите, так свежо. Наверное, сегодня уже крайний день или последний, как угодно, когда я ночевал без печки, без а, двигателя. Теперь придется двигатель заводить туда дальше. Там уже будет прохладно. Наверное, ночью минус уже сегодня будет. Сегодня планирую доехать до Индианаполиса. Ну, как минимум, там у меня будет выгрузка. Потом поеду дальше. Слушайте, ну вот каждый раз удивляюсь, каждый раз вам записываю. Может быть, вам ничего и не кажется удивительного и Интересного в Рестериях, в Америке, но мне прямо, сколько уже живу в Америке, все равно удивляюсь. Каждый раз удивляюсь. Но представляете, ну, как все продумано. Продумано до мелочей, чтобы водители не останавливались где попало, не гадили на обочинах, хотя это все равно иногда присутствует, я вам это иногда показываю. В общем, чтобы у них было место, где согреться, я не знаю, в случае, если ваш автомобиль поломается, дождаться эвакуатора там, или подчиниться, или просто провести время, пожарить шашлыки, в случае, если вы путешествуете и едете с одного конца Америки в Другой на своем автомобиле, на автодоме, там на траке, на чем угодно Вот придуманы такие рестери Довольно часто они по всей Америке Удобные, комфортные, с теплыми туалетами С каким-то минимальным персоналом Какая красота! И каждый, каждый не похож на другой Видите, здесь какие-то горки, там пикник-эрия Погуляй поехали дальше Ребят, он 10 машин сюда запихал, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, нифига себе, красавчик, вот это дает, причем трак, смотрите, старый-старый прямо, я приехал на заправку, сейчас вы очень удивитесь ценам, ребята, ваннички, от экрана отойдите, потому что сейчас будет у вас разрываться кое-что. Заправил уже 155 галлон, 724 доллара. Но это не финальная сумма. Это просто цена у них на колонке, здесь на заправке. Она отличается от цены той, которой получаю я по своему приложению. Сейчас я вам все расскажу, когда заправлю два полных бака. Этот бак уже полный. Ждем тот и поедем дальше. Итого, ребят, я заправил 182 галлона. Умножить на 3,8. Получаем литры. 848 долларов цена... На, конкретно на этой заправке, но у меня спишется с моего лицевого счета, с дебетовой карточки, другая сумма. Сейчас я вам покажу, какая. Ну и вот цена здесь, 4,63. На пампе цена. Пойдемте в на парковку и расскажу, сколько же вышло у меня. Цена на топливо, с учетом моей скидки, сейчас здесь 3.38 за галлон. 3.38 доллара за 1 галлон. В галлоне 3, литра. 3, 3.8 литра. 3.38 получается 53 рубля, ребята. Солярка сейчас стоит в Америке. Представляете? 53 рубля. И с учетом моей скидки я сейчас прямо сэкономил 230 долларов. Представляете, просто на одной заправке. А Почему я сказал Ватничка лучше уйти от экранов? Потому что когда топливо в Америке дорожало, я помню просто этот шквал комментариев от ваты. Женя, ну как же так? Ну все, все, теперь вы зарабатывать не будете. Все, в вашей Америке кирдык пришел. И эта тема, ну, очень-очень так активно муссировалась в российском телевидении. Поэтому, ватнички, как у вас дела сейчас? Что думаете по этому поводу? Ну как, получается, что цена откатилась назад и даже ниже, чем была? Или что это? Ну-ка, расскажите мне, как жить, ребят. Не понимаю, вам там виднее, поэтому дайте совет. Все ли нормально, стабилизировалось, или есть повод для переживаний. Так, ребяточки, ну что, я выгрузил микроавтобус, подъехал к автосалону. Время уже, по-моему, половина 12 -го. Но вы знаете, я сегодня днем ехал. Сегодня ночью как-то плохо спал, не знаю, с чем связано. Сны какие-то дурацкие снились. Я днем ехал и думаю, пойду-ка я посплю, Чем я куда торопиться. В любом случае, темнеет рано, поэтому ну, нет смысла там торопиться. Ой, забыл подключить. Не мешайте мне, вы мне мешайте, я буду работать, ладно? Перезвони попозже. Ну вот, я сегодня ехал... Поскольку я плохо спал эту ночь последнюю, я начал засыпать днем, я думаю, так пофиг, какая рань, все равно вечером придется, все равно уже темно, рано темнее. Поспал полтора часа, нормально так выспался, поэтому сейчас спать не хочу. Так, ну ладно, давайте найдем, где припарковать машину. Ты Где здесь дропбакс какой-то по-любому есть? Нет, значит спрячь ключ и на этом все. Ребятки, вот он наступил понедельник, а это значит, что новый ролик уже на канале вышел. Ну, собственно, зачем я вам это говорю, если вы его и так смотрите. Но я не об этом, я о другом. О том, что сегодня понедельник, я записываю это видео, которое будет опубликовано через неделю или через две, когда дойдет очередь. А сегодня вышло другое видео, неважно какое. Там я, естественно, как и обычно, упомянул о том, что Путин террорист номер один в мире. И я вижу ваши комментарии. Их немного, но они все-таки есть. Евгений, давай без политики. Вот когда ты политику включаешь, тогда неинтересно, политика это не твоя, и так далее, и так далее, и так далее. И я в очередной раз хочу вам сказать, ребята, всем тем, кто считает, что там политика это не мое, нам туда не надо влазить, и там что там, что там еще вы там придумываете, что там пропаганда вас получила отвечать. Ребята, как вы не можете понять, я вот об этом иногда так задумываюсь и... Не понимаю вашей логики. То есть это боты или это реальные люди? Может быть, мне вот те мои реальные подписчики, которые у меня есть, напишут, кто эти люди? Почему я всегда эти вижу комментарии? Хватит политики, хватит. Ребята, это мой канал, и здесь будет исключительно то, что хочу я, что хочется мне сказать вам, рассказать, ну, тем адекватным людям, которым я смотрю, а их большинство. Вот те, те кто меньшинство, вы что здесь делаете? Есть еще много разных других каналов. Ну, куча других каналов. Интересно. И интереснее, чем мой, сто процентов Идите туда. Зачем вы каждый раз мне пытаетесь, меня пытаетесь убедить в том, что мне не нужно там какие то темы выбирать. Это мой канал, и тему буду выбирать только я, ребята. Только я. Это первое. А второе, знаете, есть такое приложение BlaBlaCar. Ты просто берешь в это приложение, отмечаешь свою поездку. Я еду сегодня из Саратова в Волгоград. 300 километров, 100 рублей или 50 рублей будет стоить поездка, вы можете ко мне сесть в автомобиль, заплатить мне маленькую часть того, что я потрачу на бензин и вместе со мной доехать. Вот, ребята, как я представляю себе, все те, кто меня смотрит, ну, это как бы мои попутчики. А если вы не мои попутчики и вас что-то не устраивает, вы просто как бы не бронируете этот автомобиль, вот этот большой автомобиль, и в кузовок ко мне не прыгаете. Ну все же просто, логично или нет, как вы считаете? Поэтому не надо ко мне садиться, платить мне, но вы не платите, ну если мы проводим параллель с блокаром, и еще меня критиковать. Так вы просто не бронируете, просто не садитесь. А если вам первый раз не понравилось, ты второй раз не садитесь. По-моему, параллель вообще вполне удачный, как думаете? Задавать мне тему вы никогда не будете и никогда этого не делали. Простите, если кому-то это посчиталось грубо. Вот, ребята, дай Mercedes. Мерседес. Клиенты такие счастливые, такие веселые. Говорят, на тебе на чай. Я еще машину ему не отдал, он ее еще не видел. На тебе на ланч, купишь себе ланч. Ты такой классный. Сколько комплиментов мне сделали с утра пораньше, ребят. Клиенты все вышли. Два брата, папа их и жена папы. А, ну, жена папа это мама, да? Ну да. Сейчас еще было бы круто машину их поцарапать. Выезжаем. Они мне уже чай да, Сказали, ты красавчик. И я такой, выезжаю. Холодно, поэтому надо закрыть. Какую брал, такую я даю, ребят. Keys. Keys. Yeah. Do they give documents a uh, license? Oh uh, yeah, plate? yeah, inside. Oh, license plate. Inside. Two keys. Okay. Okay, your... What was the camera for? I saw that just. uh I'm just recording. Okay. No, no damage. No damage here. Yeah. Okay. Temporary plates. She said. He said. Yeah, inside. Are they in there? They're inside. Okay. Yeah. Just check. No, no, no, sure. no damage. Around. Thank you for your help. No problem. You're welcome. Да, Просто, ребят, какие-то, я не знаю, супер просто классная семья Такие веселые, такие счастливые, спасибо тебе, чувак А что ты, говорит, а что, зачем ты говорит, записываешь, мы видели у тебя видеокамеру Но я когда сверху надержал ее, они видели Я что-то как-то сразу не сообразил, надо было сказать честно, что у меня есть YouTube канал Но для моих дорогих и любимых подписчиков снимаю. Может, тебе нужна помощь, может, ты хочешь пойти к нам в гости, может... Так это, блин, все просто, ребят, просто, незнакомый человек, пойдем, говорит, к нам, что ты хочешь, помощь нужна любая Вот у нас, говорит, Мерседес, вон, нам надо его довезти, сможешь довести. Я говорю, ну, давайте вы моему диспетчеру позвоните, потому что они куда-то в Калифорнию надо довезти Я говорю, у меня такой же Мерс, о, классный Мерс, да, я говорю, да, такой же Ну, блин, я прям заряжен так, так хорошо на душе, когда хорошие люди тебя окружают. Именно поэтому я вам и сказал, что ну, негативщики нафиг они нам нужны, зачем вот это в комментариях там, что-то там, э -э, ныть. Ну, нытики идите прочь, все. Все все просто, блин. Нытики к нытикам, веселые к весельчакам, знаете. Мне так приятно ежедневно получать сообщения. Женя, спасибо тебе за мотивацию. Хотя, ну что я делаю? Просто видео снимаю, своей жизни вам рассказываю, показываю. Ребята, сейчас зашел в ресторан, как я выбирал этот ресторан, я просто посмотрел на гугле, недалеко от меня, от парковки, где мой трак стоит, думаю, надо пообедать И увидел, что самый большой рейтинг имеет монголиан ресторан Я пришел в этот монголиан ресторан, такие, блин, приветливые люди, вообще капец Женщина принесла мне, я говорю, можно чай? Она говорит, можно чай, я принесла чай, а чай с молоком Она сказала, что они обычно пьют в Монголии, они обычно пьют крепкий очень чай Вообще, вообще круто, круто ребят, знаете, интересно изучать разную еду разных народов. Thank you. What is this soup? Lamb. noodle soup. Thank you. Thank you. What is that? I have a YouTube channel. I'm just recording. You can, you can say hello for Russian Hello. <laughs> hello my sister. Hello. Вау! классные русские у вас. Я средней школы я изучила. А у себя, там, Монголии? Я теперь завела. Давай. Потому что нет практики. Практики нет с Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. спасибо. Буду кушать, спасибо. Короче, веселая такая женщина, столько комплиментов мне сделала, говорит, у тебя классные, красивые глаза. Говорит, ты, ты из России, да, я знаю, вы там типа красавчики, так она сказала. Ну ладно, будем кушать, я понятно делаю, что все это не съем, я даже вот этот огромный тазик, ну чтобы вы понимали, вот смотрите, моя ладошка, и вот он, но ну, я не знаю, сколько здесь, блин, 3 литра, что ли, как это все съесть. Конечно, все не съем, но вот эти вот пирожочки с собой заберу в трак, буду кушать, пока буду ехать. Вот так, ну ладно, приятного аппетита мне. Я, ребят, сижу. Кушаю, суп, приносит. Говорит, русский, русский. Вот вам русский конфета. Красный октябрь. Видите, медержат там бегают. Вот мне будет подарок. Отложу здесь. Если съем, будет мне конфета. Как детей мотивирует, так и я себе. Друзья, 2021 года корвет забираем. Итого, это первый автомобиль, который пойдет у нас на Флориду. По хорошей цене, низкий то, что нужно для того, чтобы погрузить на первый этаж в конец, как вы помните, туда плоские машины у меня подходит, Ребята, вот такого огромного крокодила забираю. Очень я не люблю такие большие машины. И вылазить неудобно, И плюс каждый раз мне ее придется выгружать, каждый раз, потому что она блокирует все автомобили. Но одеваться некуда, платят хорошо. Окей, возьмем. Что делать? Ребята, чуть-чуть уюта своего покажу. В общем, смотрите, вот таким образом я на стоянке паркуюсь, просто закрываю шторы. Можно и вот эти закрыть. Таким образом я отделю как бы зону водительскую и зону спальную. Но я это не делаю, когда стою, когда сплю, потому что, ну, тогда я совсем, получается, в в какой-то. А так вроде как будто бы студия, ребят. Студия, понимаете, у меня. Двигатель завел, печка идет, работает, все хорошо. Можно включить мою автономочку, ребят. Я вам потом ее покажу, и мы с вами исследуем ее В принципе, да, дельные вы мне дали, спасибо вам большое Автономка все-таки лучше, я решил, что я ее оставлю Просто ее настрою, нормально разберусь Видите, вот датчик здесь имеется, температурный. Вот настраиваю я температуру И она состоит из двух частей, мне нужен ваш совет Ну, как, как она точно работает, я немножко не понимаю Я ее завтра вам уже покажу, потому что сейчас поздно, Но Вот пирожок монгольский я подогрел Света у меня много очень можно выкрутить, начинчок сделать. Ой, я люблю, когда много света. Значит, смотрите, что в себя включает вот эта автономочка. Это большой один двигатель, как, знаете, как на Оке, наверное. но ну, прям вот такой большой. А, этот двигатель, правильно вы заметили в комментариях, он действительно заряжает мои аккумуляторы, но иногда он не срабатывает. Вот сейчас посмотрим. Помимо всего прочего, здесь вот внизу есть такие шторки открываются. А, тут еще есть какой-то фен, отдельный вот такой фен, как я понимаю, электрический, что ли, он. И он, наверное, сажает мои аккумуляторы. Вот я боюсь, чтобы он не посадил. Иногда пищать все начинает, свет выключается. И вот этот двигатель э -э, дизельный, он должен, по идее, завестись. Ну и как бы аккумуляторы мои подзаряжать. Потом опять глушится, опять автоматически заводиться. А температуру нужно всегда поддерживать. Как-то это так должно работать. Но он раньше заводился, сейчас почему-то не заводился. Надо просто на диагностику отдать ребятам из Сан-Луиса на Римана, помните? Я думаю, что я его и оставлю. Да, немножко дискомфорт, конечно, не такой дискомфорт, как от большого двигателя, ту -ту -ту -ту, когда он работает, но маленький все равно, -р -р -р, так примерно работает, и ночью, если он заводится, глушится, он, это меня будет. Ну, это лучше в любом случае. Плюс, огромный плюс, в том, что конечно, он мало жрет, вообще ерунда, ну, по сравнению с большим двигателем, представляете? Во-вторых, я так понимаю, он всю систему, ну, я не то, что так понимаю, так оно и есть, потому что я видел там в систему врезанные. Дополнительные шланги от него То есть он всю систему греет Трака, поэтому я с утра завожу трак И вообще нет никаких проблем У меня уже он прогретый Самое главное, что это еще и кондиционер У меня сзади там висит вентилятор И в системе также есть а, жидкость Которая там антифриз Как она там называется, не антифриз? Фреон, фреон, конечно фреон Вот этот фреон там тоже есть Так что эта штука в принципе крутая Просто нужно обслужить, сделать Вот сейчас мы с вами ее протестируем что вам еще, ребят, показать? Вот здесь на полках у меня много-много всякого нужного добра. Фактически даже мне на голову что-то падает. Ну, например, набор перчаток. Вот еще перчатки очень хорошие. Как сварочные, вот я их использую. Короче, много, ребят, всякой нужной ерунды. И, казалось бы, надо, наверное, прибраться. Может быть, что-то выкинуть. Но я не хочу выкидывать. Мне кажется, все это нужно. Вот, ребята, есть обязательно в траке должен быть. То есть по закону диотита им обязаны иметь. Это логбук рукописный Конечно, электронном виде, но он должен быть всегда Вдруг электроны сломаются, что-то сядет, я не знаю Короче, немножко я вам бы это показал Вторую полку я использую просто для складирования вещей Видите, полотенце. Я просто сушиться его повесил в стирку, потом кину высушиться и кину в стирку. Это вот бакса огромная, видите? Там куча-куча разных вещей: зимних, летних, куча, куча любых разных. Это пакеты с чистыми вещами дома постирал, принес. Кровать обычная кровать, нормальная, широкая, очень хорошая, удобная. Видите? Ну, практически как дома. Дома у меня, конечно, больше. Двухспальная. Здесь полутора спальня, так скажем. Такие дела, ребят. Ребят, пока жду, пока мне диспетчер найдет автомобиль из Чикаго, я зашел в буфет. Ты сам набираешь еду, вот я что-то взял, пойду покушаю, можно еще раз потом. А, вот здесь ты выбираешь себе салат, можешь самого скомпоновать, какой тебе нужен. Дальше идут а, какие-то фруктики, ананас, видите, и здесь курица, там что у нас, макароны, картошка. Ну, в общем, ребята, очень много всего, любой найдет себе все, что хочет по вкусу и по своему желанию. И вот, видите, есть торты всякие разные. А какие дела, ребят? Пойду я за свой стол, буду кушать.